Всем привет, дорогие друзья, с вами Казис, и сегодня я решил провести эксперимент и узнать, что будет, если мы загоним сразу два транспорта в Лос-Сантос Кастомс. То есть мы на одном из транспортов поедем, а другой поставим около дверей. и что же с ним случится? Что ж, я перед этим уже пробовал с транспортом, который не наш, а который на улице я нашел, и он сразу же исчез. Так что давайте поедем, у меня тут как раз таки недалеко Лос-Антос Кастомс, и давайте съездим туда. Так, вот так вот объедем аккуратненько. Да, кстати, ребят, в описании будет ссылка на, на мою банду, можете в нее вступать, будем проходить ограбления, разные миссии, гонки устраивать и так далее. Что ж, мой мотоцикл стоит тут, а мы пока должны найти машину, которая будет 100% не за... без защиты, чтобы мы могли ей воспользоваться. Что ж, я даже не знаю. Давайте возьмем вот эту машину. И что ж, давайте попробуем загнать, и вы готовы. Я надеюсь, разгона хватит. Так, ой-ой-ой, что-то что она не открывается. Ну-ка. Блин, мотоцикл цепился. Надо было подождать, пока он полностью откроет. Ну ладно, давайте тогда возьмем его. Пере... перелез через него, он не хочет. Да, извините, я сейчас не в уличной одежде, а в деловой. Я там просто выполнил миссию. Я решил пойти. Так, и давайте загоняем и смотрим, что же у нас выйдет. Пока что что-то не очень нас вышло. Давай, едь. Ну по нему едет, тупо. Разогнули. Давайте тогда попробуем, наверное, с разгоном, раз так не бывает. А ну-ка, сейчас попробуем отъехать назад. И разогнаться Чуть-чуть-чуть не сильно, не сильно, не сильно. Ну, так, где-то вот тут. Да, вот тут где-то он начинает открывать. Отъезжаем назад. И пробуем. Не успел он двери открыть. Жалко, на самом деле. Что-то у нас пока что не выходит. Но я думаю, мы дальше сможем все сделать. Я даже не знаю. Что... Давайте попробуем сейчас вот так вот сделать, а если что, поедем за другим мотоциклом. Нет, он есть другой. Давайте вот так попробуем аккуратненько. О, аккуратненько, кстати, выходит. Давайте посмотрим, что же произойдет. Так, заезжаем, заезжаем, заезжаем. И что же у нас выходит? А что мы просто заезжаем? За Да, он заехал, а мой мотоцикл, вон он! Его видно, да. Он находится там. Видите? Потому что он мой. Ремонт. Не знаю, сколько вот машин стоит. Мы продадим за 6000 Все. Что ж, и где мой мотоцикл теперь будет? Он будет наружу, его телепортирует? Он там. Он внутри. Он внутри остался. Давайте. У вас на руках более тысяч. Ну, давайте сейчас быстро перейдем. Что, ребят, да, вышло. Я так и думал, я рассчитывал на то, что он останется там. Давайте я переведу. Да, все у нас вышло, это рассчитано. Просто когда вы берете машину не вашу, она просто исчезает. Так, а можно как-то зайти? Да. Кстати, теперь можно походить по сантосу Вот этого, кстати, можно убить. Я пробовал. Вообще налегко. Это, да, вот. Не, сейчас нельзя убить. А вот если, например, за вами будет полиция, или он тут спрячется, например, когда вы стрелять будет, то сразу. Интересно, теперь проверяем. Если я сейчас сяду в мотоцикл, он сразу автоматически заедет? Нет. А если я сейчас поеду? Нет, ребят. Он мотоцикл не рассчитала игра, то, что он заедет. Что починить.. О, на Е нажмите, чтобы починить или модифицировать ваши средства. Короче, мы заехали, а игра не рассчитала. Но видите, Rockstar рассчитали даже это, на самом деле. Что если, например, даже мы починим... Ну, если мы заедем, то все равно у нас все это будет. Что ж, ребят, вот такой вот был интересный эксперимент. Если вам нравятся такие эксперименты, то пишите в комментариях, что еще проверить. Да, ребят, я не буду заниматься таким бредом с читами, как делают другие люди. Потому что они там пытаются остановить, ускорить поезд. Это слишком понятно, что не будет работать, потому что он просто не рассчитан на это. Потому что читы это вообще нелегальный вход в игру. И Rockstar никак не должны рассчитывать то, что у вас будут включены читы и вы будете ими пользоваться. Поэтому им нет смысла на это рассчитывать. А вот на такие вот интересные эксперименты, когда мы просто проверяем что-либо, например, сможем ли мы заехать, Сразу две машины, чтобы было, и так далее. Это интересно. Пишите в комментариях еще свои идеи. А на этом мы окончим. Всем за просмотр, всем удачи, всем пока!